Может, может быть, было, это да, и называется душой. Зон, затылочная доля, левая ключица, правая часть грудной клетки, в области левой почки. Может быть, ушибы, может даже разрыв. Но я так предполагаю, что это травма здесь была. Невидимое, неощутимое и все-таки существующая, Все-таки существующее. Все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 Поверните картиночку 11, и посмотрите сразу основные места позвоночника, где в каком месте больше завязки и где больше вибраций. 11-12, там 11, где-то. 11-12 или 11-12. Да-да-да, там, скорее всего, угу. все эти завязки как раз там. Посмотрите внимательно. 15. Так, 15. так, да, хорошо. Да, да. Угу. Давайте попробуем пригласить больную. Здравствуйте. Здравствуйте.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 и притягивается к определенным зонам, которые, так сказать, аномальные. Таким образом, если человек... Не Откуда берутся у людей эти уникальные способности? Да и насколько вообще они уникальны? Может быть, они заложены в наших генах? Вот, Сашу, вот расшифруем а, геном человека. Зоны, Узнаем. И сказать, диагноз, как вы предполагаете, заболевание. общее наше мнение таково